Да Бачу уже, до речі, цей транспортер тут знакомый. Ходимы сюда Ходимы сюда Давай запитаем тут людей Вітання вам. Я вам нас, скажите, вы стежуете ситуацию в Лавре? А как же, конечно, я живу Ви живете тут? А в кого працюєте? В в монастыре В монастыре? А зараз монастырь без очильника, а, как-то на вашу работу? Да, прискорбно видеть, конечно, что происходит, ну, что Господь попустил. Жаль, что люди наші все затурканы, так вот получается. Как вы гадаете, почему э, структура УПЦМП не выездит из территории национального заповедника? УПЦМП же не выездит. Выездит, но не сразу. А куда переезжают эти все речи? Я не знаю. Это монахи знают, братья знают, руководство. Владе. Но монахи кажут, что они не выселяются. Монахи не. А керівництво так, так? Нет, святыни может какие-то такие, ну, я имею в виду. Там, как сказать, <coughs> церковные церковные там дела. Ну, оборудование такое вот, такое, Столы, там, мебель. А вы много такого тоже допомагали, ну, перевозить, так? Да, перевозим. что это, мебли, какие-то что Мебли, да, ставили. Как вы звать, из Андрей. Дякую. А чей Крым, Андрей? Российский. Киевская Русский. Не украинский, то. А что если такое государство Украина вообще, ну зарегистрировано в мировом этом? границы, там все Украина И... это суверенная держава, а вы граждане какой краины? Я вот этой, где живу. Якой вот этой? Дело в том, что наша страна не зарегистрирована вообще, когда делали вот это все, в 91 году, там границы не, не обоснованы четко, но не доведены до путя, как положено по юридическим законам. У нас границы остались все Советского Союза. Мы имеем четкие свои кордоны, свою прикордонную зону. Скажите, пожалуйста... Организация ООН, там написано четко, вот, когда надо было все это произвести. Же, Кравчук, это не Кравчук, а Кучма это все не сделал. Что вы думаете на охоту на и чему Путин начал войну против Украины? Ну, это не Путин начал. Это же ДВ да? А То что вас самое? удивляет? Я не знаю фамилии, мне без разницы. Ракетами бомбить нас не Путин. Это война, тут на войне как говорят погибают люди, что что а... погибают, але кто бомбить, бомбить нас ракетами? Как то жиды, жиды все это устроили, чтобы поссорить братьев русских, украинцев, всех вот это. Ну, так а вот. Вы знаете про трагедию Буча? Знаю, много там Бриклево подстроено всего, много было. Людей катували страшно, скальпы сдирали з голів, мучили, мучали. а в Марігуполе загинули много людей, mm -hmm. тысячи людей. После этого вы защищаете Россию? Я не защищаю Россию, <coughs> я защищаю Киевскую Русь. Такой страны немає страна иствовала. За какие Украины такой страны немает? Вы понимаете, что это статья? что вы говорите сейчас? Ну как? Но наш, ну, наше государство не это самое. Ураниста не нет в государстве нашем. В мировом. Так сказать, а как вы можете охарактеризовать, власне, начальника Кремля? Путина? Ну, у нас правитель своей страны. Вашка, я перезвоню, тут пятый канал у меня, спрашивает. Как можете охарактеризовать эту людину, нелюда? Ну, он руководил своей стороны, что всякая власть, она, понимаете, от Бога. Так что, если Господь нам попустил. Вашка, тут пятый канал у меня интервью. Дякую вам за комментарий.